Доброго времени суток, уважаемые друзья! подписчики я игорь черноусов этот ролик я записываю в первую очередь для своих рефералов я делаю все возможное чтобы людям которые мне поверили чем-то помочь оказать какую-то практическую помощь и для того чтобы это делать необходим эффективный простой надежный защищенный инструмент для общения сейчас конечно в интернете таких вариантов достаточно много но начиная с классических скайп чатов в которых лично я очень не люблю принимать участие по многим причинам из-за неупорядочности информации из-за тех изменений которые произошли в скайпе вот в последнее время да конечно есть другой вариант это группы вконтакте фейсбуке но это не так оперативно как например общение в мессенджерах сейчас вторая волна пришествия телеграм очень много Говорят об этом мессенджере, активно его продвигают, в Телеграме создаются чаты, это, конечно, более интересно, чем скайп-чаты. Активно рулит WhatsApp, чаты в WhatsApp, все это хорошо. Но у всех этих перечисленных способов интернет-общения есть один нюанс, который как-то... Администрация социальных сетей, мессенджеров, она не стремится популяризировать, что все, что мы пишем в социальных сетях, в скайпе, в Телеграме, в ватсапе, вот все это очень легко читается нашим ну, большим братом. Ну, не скажу, что меня это лично очень напрягает, но, наверное, не очень комфортно, когда вы знаете, что вся ваша переписка может быть доступно в какой-то момент, и даже не злоумышленников. То есть, если вы понимаете, я говорю не о хакерах, а о большом брате, который всегда смотрит и контролирует, что мы там делаем. Самым защищенным средством общения, ну, как мне говорили люди, которые в этом разбираются, является джавер. У меня на стене уже лежит пост, наверное, вы обратили на него внимание, в тексте поста «Попробуйте сервис», я бы все-таки назвал это мессенджером или социальной сетью, защищенной социальной сетью. социальной сети, которую я планирую активно использовать для общения своими рефералами, со своими друзьями, со своими знакомыми, потому что возможностей уже сейчас предостаточно, плюс защищенность. И что самое приятное, это защищенная социальная сеть – развивается вот не как вчера появился русский интерфейс друзья я приглашаю вас принять участие в тестировании этой социальной сети уверен что этот инструмент этот сервис очень поможет для, для эффективного, защищенного общения с вашей структурой, с вашими друзьями Работает сервис в любом браузере Есть мобильная, есть версия для персональных компьютеров Очень простая регистрация И благодаря русскому интерфейсу, который появился недалеко вчера Разобраться с этой сетью вы сможете самостоятельно Но в этом ролике я вам покажу с чего можно начать Попрошу вас оставлять свои контакты чтобы мы все кому это интересно общались и получали практическую пользу под видео будет ссылка на сервис использование сервиса абсолютно бесплатное. перехожу по ссылке и попадаю на главную страничку если вы уже имеете аккаунт в социальной сети нажимаете вход для тех кто первый раз щелкаем на кнопочку регистрация регистрация самая простая ничего подтверждать не надо через Несколько секунд, и вы уже в социальной сети. Придумываете себе адрес по латинице. Ну, например, полиглот. Придумываете себе пароль. Повторяете пароль. Желательно эти данные сразу сохранить, если у вас не стоит никакого приложения, сохраняющего пароль. Я сохраняю по старинке в блокнотик. Мне это нравится. Щелкаем на кнопочку «Вперед». Вам выдается ваш адрес в социальной сети, тоже желательно его сохранить. Щелкаем на кнопочку «Вход», мы попадаем на окошечко «Приветствия». Сейчас людей в сети, естественно, мало, поэтому никаких контактов вам не предлагается добавить. Щелкаем на кнопочку «Пропустить», а так можно отметить тот контакт, который вы сразу себе хотите добавить. Нажимаю «Продолжить». И меня сразу перекидывают в страничку настройки. Можно ничего не менять пока. Оставить звуки для того, чтобы слышать звуковые сигналы на происходящее событие. Оставить геолокацию. И пока друзей у вас мало, можете еще включить, отображать даже тех друзей, которые сейчас не в сети находятся. Нажимаю «Далее». На этой страничке вы можете сразу же добавлять кого-то себе в список контакта для общения. Я под этим видео оставлю свой адрес. Он выглядит вот так. Игорь Черноусов. В поле «Имя пользователя» вставляю «Игорь Черноусов И нажимаю, опускаю вниз, нажимаю «Отправить». Находится мой профиль. Мой профиль полностью оформлен. Я покажу, где это делается. Если вы щелкните на кнопочку «Профиль», вы узнаете все мои контактные данные, которые я не скрываю. Для того, чтобы иметь возможность связаться со мной какими-то другими способами. Щелкаю на кнопочку «Добавить» и в мой аккаунт отправляется сообщение на добавление «Друзья». Я сейчас перейду в свой основной аккаунт. Вот он я. Вверху есть кнопочка с изображением оповещения. Я щелкаю на эту кнопочку, вижу, что... Полиглот хочет добавить меня в друзья. Я говорю «Да». И в списке моих контактов появляется еще один контакт «Полиглот». Нажимаю на «Далее». Если у вас есть в браузере, в котором вы сейчас находитесь, авторизация в профилях Facebook, Twitter, Гугла, вы можете поделиться со своими знакомыми то, что вы зарегистрировались в новой социальной сети. Вы можете приглашать своих друзей. Для этого просто требуется щелкнуть на значок, интересующий вас в социальной сети, и вы поделитесь сообщением в социальной сети. Все. Нажимаю на кнопочку «Сохранить». И сейчас меня перекидывают на страничку оформления своего личного профиля». Для того, чтобы другие пользователи социальной сети видели, с кем они общаются, желательно заполнить всю информацию о себе. Друзья, если вы мой реферал, пожалуйста, указывайте те данные, с которыми вы регистрировались в проектах. Здесь можно и нужно использовать русские буквы. Полное имя. Это имя и фамилия. Пишу Игорь Черноусов. Псевдоним. Можете придумать себе какой-то псевдоним для сети. Пишите имя, пишите фамилию, указывайте год в формате число-месяц-год указывайте свой работающий e-mail адрес чтобы с вами можно было связаться и через почту указывайте контактный телефон для того чтобы с вами можно было связаться и указывайте ссылку на веб-сайт если у вас нет своего веб-сайта указывайте ссылку на страничку ВКонтакте, либо в другой социальной сети, которой вы активно пользуетесь. Вот так. Нажимаю «Сохранить». Создавать публичный профиль пока не надо. Эта функция пока не работает. Нажимаю «Закрыть». Вы всегда можете вернуться к редактированию своего профиля, щелкнув на кнопочку «Профиль». Вот я заполнил страничку личная, Перехожу на страничку «Аватар» и загружаю какую-то картинку. Вот такая картиночка. На страничке «Далее» Можете прописать свой адрес. И нажимаем «Сохранить». А в разделе «Настройки» можно пока ничего не менять. А канал, страничка «Канал» — это как бы ваша главная страничка в сервисе, где вы можете делиться какими-то новостями со своими друзьями. А далее странички людей, с которыми вы общались. Значит, для того, чтобы кому-то что-то написать, вам необходимо их добавить в список контактов. Для этого под окошком контактов нажимаем на кнопочку «Добавить друга». Открывается окошко поиска друга. Можете сразу нажать на «Найти друзей», перейти в расширенное окошко поиска. Здесь можно указывать любые критерии для поиска. Например, вы хотите найти людей, которые живут в городе Воронеж. Заполняем «Воронеж», нажимаю «Отправить» мне находятся те люди, которые зарегистрированы в сервисе и прописали у себя в настройке, в настройке профиля, что они из Воронежа. Вот поэтому, друзья, хотите, чтобы вас находили, заполняйте профиль максимально полно. Добавление происходит по той схеме, как я показывал в начале. Нажимаем на кнопочку «Добавить», человеку приходит оповещение, он подтверждает и появляется список ваших контактов. Полезная вещь, которую нужно знать – это состояние, то есть в каком состоянии вы сейчас находитесь. То есть вы можете выбрать состояние, можете даже что-то написать, настроение, деятельность и так далее. Все это будет просто отображаться рядом с вашим ярлычком в списке контактов. Для переписки щелкаем на человека, с которым хочу переписываться. Открывается привычное окошко, пишем ему какое-то сообщение, нажимаем «Отправить». Я вижу, что мне... Написал «Полиглот», написал «Привет», я ему тоже пишу «Привет». Поддерживаются различные значки, символы. ну Тут ничего сложного, можно делать свои сообщения очень красивыми и понятными. Сейчас тестируется голосовое общение, видеоконференции, возможность создавать и работать с чатами. Это только начало. Но первое впечатление от этого сервиса у меня более чем хорошее. Пожалуйста, друзья, регистрируйтесь, повторюсь, это все абсолютно бесплатно. После регистрации оставляйте в комментариях имя вашего аккаунта и будем дружить, общаться, помогать друг другу. Большое всем спасибо, с вами был Игорь Чернаусов.